Я тебя дома жду. Дети не кормлены. Я буду обороняться, я предупреждаю. Мужики приехали в Европейский, чтобы снять очередной видос. Познакомился с девочкой и достаточно быстро определил, что это охотница. Провел с ней свидание, и мы нашли, что она подходит к другим парням, и засняли это. Смотрите, а также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. До новых встреч. Стой, а можешь перезвонить? голосовой записывала. А, да я вышел из магазина, вижу, идешь ты. Ты мне понравился, я решил тебя догнать. Вы хотите мне предложить? Нет, просто понравилось. Ну, то есть, Как бы следишь за собой, что продавцы с новым подходят. Сергей, ну тебе, наверное, все говорят, что имя необычное. Да. Ты не из Москвы, наверное. Приехала с каким-то деловым визитом. Нет. Нет? Отдохнуть сюда? Не Слушай, у меня немного времени, я собирался вообще попить еще чай. Ты можешь присоединиться. Хорошо. Пойдем, найдем, где попить чай? Я здесь первый раз. Первый раз, да? А, вообще в каких-то торговых центрах еще была в Москве? Да. Алиапарк. Апимом, по-моему, -помо, по угу. называется. Капютуй. Ну, ты прям везде была, по-моему. Везде? Ну, это крупные. Я раньше занималась фотографией. Чем? Фотографией? Фотографировала подруг, чтобы в Инстаграме всем ставили лайки. Ну, тогда вообще Инстаграм не особо был, да? Какая, Какая ты правда? старая, тогда не было Инстаграма? По крайней мере, я не люблю, а в я не помню, это да? Да, да Да, да ты. Да, да, ну, чего? А да, да. там... Вот Я смотрю, там Когда я тебя увидел, прошел мимо тебя, да, развернулся, я почувствовал такую, ты плавно шла, сексуальную <говорит> энергетику. Я думаю, с чем это может быть связано? То есть бывает такая энергетика, когда девушка, ну, не знаю, уверенная в себе, спокойная у нее там, не знаю, либо когда у нее давно нет парня. Вот хочу понять, с чем связана твоя энергетика. Что ты говоришь, прокачивала? То есть ты занималась какими-то медитативными техниками, повышающими? Да нет, просто я не знаю. Ты не первый, кто мне это говорит. За последние два дня. Мужчины в мажстве более смелые. Маленькая-маленька. Кошмар Гагойна. Ты сейчас э, похожа знаешь на э, девицу из э, русских сказок, которая там открывает э, стал такая с косой. И... А бабушка обычно. Не знаю, не знаю. Бывает и бабушка, да. Я Ты не бабушка. Я заметил. Я бы это спросить тебе необычную форму черепа такая форма черепа есть знаешь у кого глупчиков а, у супергероя а, типа по... америка капитан америка вот такая массивная челюсть да челюсть. да да да. вот ну, стандартная человека что тостероном много такая челюсть Да. Мне кажется, что сейчас что-нибудь произойдет, ты сорвешь себе себя рубашку, там будет какой-нибудь облегающий костюмчик, со звездочкой поскатишь, да? Ну, если ты упадешь в фонтан, придется тебя вытаскивать по-любому. Так я пошла. Мне очень нравятся очки. Очки, да. Да. А какое у тебя зрение? Можно посмотреть? Ну, Я сам не знаю, какое у меня зрение. ты такая секси-училка. У тебя Оставь меня на, на продленку а? да после уроков. Рано или поздно нас заметят. Есть <связь> <связь> А ты выбрал теплую одежду себе? И можешь, как Я э, успею. У меня просто еще немало времени. Одежду еще успеем выбрать. Пообщаемся с тобой быстро и уже надо ехать. Мне нравится ткань. Ткань? Вот да? да, Мне да. тоже нравится. У Шанель была коллекция с подобных тканей. Помога? Что ты говоришь? У Шанель была коллекция с подобной тканей. Мне тоже понравился Все равно быстро все это Я вещи снашиваю за несколько месяцев а, Слушай, у нас действительно немного времени Поэтому Напиши себя, попьем чай и побежим Мне нравится твой эмоциональный заряд С тобой должно быть не скучно Ты как психолог Первое впечатление, что О, тебе? как девочка, говорить. маленькая, миленькая девочка. Маленькая, а, да. Первое впечатление, что тебе, ну, обо мне, что тебе понравилось, может, обо мне? Если в конце нашего разговора ты не начнешь шутить, что-то, э, Итак, Гербалаев, достаем эту замечательную штуку. Что, блин? Не, я спросил сейчас, я понял твою шутку, первое впечатление, что понравилось? Мне нравится твоя наставчивость. Что ты говоришь? Лучки. Лучки, я понял. А еще такие выглядят из лучки, фигасики, фигасики, Давай я задам вопрос. Хочешь задать вопрос? Да. Ну давай, давай. Ты когда-нибудь изучал пикап? Мне кажется, все парни интересуются темой, как там что-то общаться. Я когда-то прочитал книжку. Алексоевский? Нет. Алексоевский тот мужик, который сейчас скандал был, где девушки потрахались на улице? Я его знаю лично. Да. Лично? Да. Вот. Слушай, а ты там, он проводит вот эти женские тренинги, нет? Нет, я его знаю не в этой сфере. Ну, то есть в этой, но... Какой большой чайник, да. Ты просто занимаешься бельем, у тебя такие а, рыжие волосы, очень яркие, я тебя представил в красном белье, и у меня ничего больше вменяемого в голову не лезет. Ну, это нормально, это мужчина. У меня должно быть, должен быть основной бизнес – это тренинговый центр. Обучение женщин, ну, там, разные курсы. Но так получилось, что я слишком увлеклась, ну, нет опыта ведения бизнеса, я увлеклась больше... Точнее, все мое время пошло на Сашку и... А тренинговый центр чему был посвящен? Скажи. Ты меня пугаешь. <связывая> что, хорошим Хорошим? Точно. Да. Ну, посмотрим, посмотрим. Девушка в белье. А, вот, мне, вот меня лично возбуждает меньше, чем девушка в какой-нибудь коротеньком, ярком платьице. Такое ощущение, как будто да мало белья, Витя. Хочешь, я тебе покажу то, что я сегодня купила? Покажу. То есть ты представь какое-нибудь короткое платье или топик или что-то такое с открытыми плечами, и оттуда именно такой. Слушай, я совершенно не вижу белье, я вижу грудь, и у меня просто... Как ты думаешь, какая у меня реакция? Ну, скажем, это будет вот примерно вот так выглядеть. Нет, так хуже существенно, я тебе сразу скажу, палец лишний. Это самый большой торговый центр? Нет? Не думаю, мне кажется, этот... Я думаю, что авиапарк самый большой. Серьезно? Да. А какой самый, наверное, дорогой? Что-то в центре? Какой-нибудь СУМ или ГУМ? Я ненавижу этот город, я ненавижу этих чопорных людей, я чувствую себя некомфортно. Слушай, а что ты имеешь в виду под словом чопорных людей? Ну, когда ты открываешь тренинговый центр школа любви и секса, к тебе никто не ходил, Я предполагал, что у тебя такой центр. Да. А здесь ты живешь с подругой? Да. Близкой подругой? Нет. Нет? У ну, меня нет листы, я же девочка. М -м нет, я имел в виду другую. А какой-то Да. Нет. Господи, когда нас заметят? Хотя, может, она думает об этом. Что ты говоришь? Может быть, она думает об этом? М -м ты не пробовала с девочкой? Пробовала, конечно, Ну, понятное дело, что все девушки практически бисексуальны, но это не серьезно, то есть это природное. за эту неделю у меня уже... Одна продавщица в магазине спросила мой инстаграм, ей очень понравились мои волосы, она хочет увидеть за моей жизнью. Молодой человек, похож на супермена, подошел ко мне и тащил в кафе. Кто бы это мог быть? Не знаю. Стань сюда. Так. Ой, боже. Было приятно с тобой познакомиться. Так, внимательно Наберу, Пока. Жуки, я с вашей дамой буквально 5 секунд переговорю. У меня к ней дело. С кем? С а потом нельзя было? Сейчас желательно. Нет, сейчас Подойдите. мы сидим с компанией. Попозже я отправлю. Я не отпущу ее. Попохоже, ты пройди по себе, это неудобно, это самое. Я понимаю, но у меня не личный нибудь. вопрос. Нет. Это самое, целая компания. Садись где-нибудь. Она со мной сейчас общаемся. Пройди, пожалуйста, туда нет ну, не ищи себе проблем а, смотрите да. я хотел поговорить с ней не с вами садись куда-нибудь она со мной здесь. я тебя дома жду дети не кормлены иди сядь туда тут люди не, не порти компании пожалуйста ладно мы сидим как люди нормальные пока это самое, не... садись лучше куда-нибудь ладно Пройди. Не надо, я не дам тебе, познакомлюсь, пройдите еще раз, пожалуйста, пройди туда. Не работает. Сейчас заработаешь, вот сейчас встанет себе, переломаетесь. И пройдет. что, реально вы из-за этого будете вставать, да? Да, и, да? сейчас прямо вставлю, там mm -hmm. ты такой, сейчас полетит прямо. Нормально, туда. нормально, не боюсь. Пройди туда. Не боюсь. Не боюсь. Две э албум. минуты. Что, пять тебе сюда? Один без вопроса. Абонгет. Чайкунгет, Рады. Чайкунгет. Я буду обороняться, я предупреждаю. Я не заберу я, а поговорю с ней две минуты. Окей. Okay. Было приятно с тобой познакомиться. Да? Да. Все хорошо? Конечно, хорошо. хорошо. Да, все про... Встреча прошла хорошо. А, с Кого? Твоих новых друзей, с которыми ты познакомилась. Я обещала подруге, что я ее дожду здесь. То есть, она сейчас приедет, я не могу их слить, потому что от меня зависит подруга. И ты думаешь, что я в эту фигню поверю? Показать в ты, ты же с ними сегодня познакомилась, правильно? Правильно. Тарахаться они не умеют. <documentation> Короче, ä, я тебя наберу через 10 минут. У меня телефон чат. Куча от вас. Я тебе серьезно говорю, <с pensa> он меня разрядился. разрезился. Ладно. А, что тебе еще сказать? <500 Chill> завтра поговорим. Поговорим? Ты думаешь? Ты выживешь от этой компании Нарюшка Начного тренинга